Мы закончили печатать ферротипы для моей выставки. Вот так они выглядят. Это еще не окончательный отбор. Здесь 16 ферротипов. Кроме этого, есть огромное количество дублей, которые здесь не входят. Да, вот здесь вот сейчас видно, как фотографии превращаются в позитив. Так, Дима, убери теперь лампу медленно. Видите? Негатив. Если по другим углом смотреть, по другим углом освещать, то будет позитив. Давай еще посмотрим. Это уже была картинка, вот такая еще. Ага. Давай вот сюда вот, давай-давай-давай, это вот у нас негатив, а это позитив. Что еще вам показать? Давайте вот такую посмотрим. Угу. тоже негатив, позитив. Вот. Ну, в общем, их 16, я еще подумаю, какие из них оставить, потому что я планирую сделать выставку из 12 изображений. Это еще не окончательный вариант. Реально еще будет, они будут смонтированы со стеклом, еще большие предстоит оформительские работы, много еще предстоит времени и усилий, экспериментов. Для экспериментов у меня есть, собственно говоря, всяческие дубли неудавшиеся, которые я вот здесь это тоже видно как хорошо играет вот которые я буду э, с мы будем экспериментировать для того чтобы их прикатать к стеклу а может быть даже у меня есть и стекло с собой чтобы показать как это будет но нет так на скидку не вижу ну вот такая вот история работа продолжается но печать уже закончена дальше оформление будет выставки